Аптечку, брось на пол! Ты че Меньше повезло, чем мне, конечно. Че это? Пила. Спички, блять, хоть что-то. Мне сюда, да? Просто, сука, восхитительно. Блять, что это нахуй? Какая мака, сука, у меня сейчас инсульт будет. Фу, ёб твою мать. Блять. Беги, дура, ты что стоишь? Какое кажется все ты охуело? Нам удалось идти. В... Проход через большую... <связать> так, ребят, продолжаем. Так, ну, мне надо через большие ворота вовне попасть. Это они? Когда есть свет, я хоть как-то... Себя чувствую в безопасности, хоть немножко У меня есть одна идея, конечно ни нихера не видно в этой игре Чисто интересно, вот мотивация людей, которые играют в такие игры Я тоже играю Я не знаю зачем Я, ну, просто мазохист, походу, какой-то У нас тут ничего нет да? Так, была у меня одна идея. Короче, вот это какой-то, э, ну, типа танк, да? Типа маленький. Да иди нахуй, не, не щелкай. Я могу сюда залезть. И и нихера не сделать Замечательно Мне нужен Снаряд, да? Или что мне нужно? Чел, не подскажешь? А, вот мне сюда надо, видимо, снаряд вставить, правильно? И потом я такой Опа, и выстреливаю, да? Так, наверное, да. А где мне его найти? Очень интересно. И как он вообще выглядит? Гусеницы сломаны. Погнали искать, что? Может быть, делать здесь? А что это вообще? Чем? Чё... Что это светится? А что за масштаб что это? А, блять, это кладбище. <сих> а, ну ничего, бывает. Может, каких-то, типа, вот таких вот палетах я смогу найти? Это что? Это спички. Да. Я могу туда войти Вы, ну, типа В адеквате вообще Типа на серьезе должен туда зайти это что такое это масличка а я же никак не могу да, этим воспользоваться это просто типа пушка нерабочая это что такое так сказать особое нечего Малик как обычно занимается это мой малик Откуда я вообще пришел? А, вон я оттуда пришел А пошел куда? А пошел сюда, да? Да, походу Ну, блять, что-то я туда возвращаться вообще не горю желанием Так, а это что такое? Водяной насос. Как мне может пригодиться водяной насос? Что это за нахуй был? Только что супер интереснейший звук. А где насос-то? Или насос имеется в виду там, типа снизу? Блять, ты ч рофлишь? Я не знаю, конечно, девчонка. Чуть не обосрался от того, как она просто в воду посмотрела. Это что? Это абсолютно бесполезная локация, да? Я правильно понимаю все? Замечательно, погнали дальше. Так, тут все заросло. Заросло травой. Вместо наших встреч. Блин, я вот не помню, где я был. Я был слева или справа? Ну, пожалуйста, не говорите мне, что надо возвращаться. Ну, пожалуйста. Не, я не хочу. Ну, честно. Просто вот чисто впадло. Может, как-то по-другому обойдемся, а? Может, я просто тут патрончика найду и все. Что-то трескается постоянно. Может я просто не все обыскал Это что такое? Это херня Блин, ну в палатках же должны быть Боеприпасы, нет? Речи, вот не понимаю В этой жизни А это А, это бутылки, сука Бутылки мне нахер не нужны И это все мне тоже не нужно Мне кажется все таки Вот в таких типа палетах должно быть Должен быть боеприпас Нет? Лопата есть О, я здесь еще не был. Интереснейшая ситуация. Пока что. О, спички. Пока что нет ничего похожего на патроны, которым я мог бы выстрелил, выстрелить. Правильно же? Абсолютно верно. А это что такое? Извиняюсь за вопрос. Как-то я не совсем, точнее совсем не подумав, прыгнул зачем-то сюда в ту же секунду. Блин, зачем здесь столько лопат? Зачем-то же они нужны. Или нет? Может здесь? Спички. Так, а тут что написано? Не входить без разрешения. Это что? Вход только для... Квартирмейстера. Подождите-ка, Квартирмейстер это случайно не тот чел, который стреляет? Или я оттуда вышел? Квартирмейстер Стор, да? Кто такой квартермейстер? Блин, я все-таки, мне кажется, э -э был там. Погнали, зайдем сюда. А у меня какой там ключ, кстати говоря? Найденный в танке ключ с надписью Арсенал. Ёб твою мать, да я гений. Я так полагаю, то, что... Если меня интересуют патроны, то они, скорее всего, будут где? В арсенале. Совершенно верно. Ой, опять начинается эта херня. Так, это что? Получено 4 бухты, 10 почек красного вина, один ящик медикаментов. Уголь. Селитра. А что меня вообще интересует? А, вот. Ауа. Блин, так тут только, ну, типа провизия. Что тут вообще какая-то жесть происходила? No, в смысле пахнет смертью? Ты можешь ничего не говорить? А, здесь разное количество для лампы. Охренеть, я думал типа тут. Уго. В случае нехватки припасов обращаться отмеря... к адмиралу. Мне не хватает боеприпасов, это считается или нет? Это такое? А, это патрон? Сельфер, сорт, Серу можно также выпарить из серной мази, которая хранится в медикаментах. Не идеальный вариант, поскольку смесь может вести себя непредсказуемо, но все же лучше, чем ничего. О, состав пороха. Нихера себе. Одна мера порошка с... серы, одна мера измельченного угля и 8 мер селитры. Так, получается мне нужен э, уголь, сера и селитра. Ну погнали на поиски, что? Селитру я заказал для дубления, а не для вашего пороха. Она теперь у меня здесь и останется. Закажите себе сами. Дело круа, это кто? Господин дело круа. Это что такое? Не для металла. Я могу это использовать? А что это вообще? Я впервые вижу такое устройство, интересно. Ты охуел? А, здесь была растяжка, да? Надеюсь, это оставили люди Даже похер на то, что они злые Главное, чтобы эта сука, просто были люди Короче, сука, не торопимся Мы абсолютно никуда не торопимся. По-моему, я что-то нашел полезное, если честно. А это что у нас? Это свечка, чтобы приготовить что-то, да? А вот, теперь у нас открывается дверь, правильно? Так, еще раз рецептик. Порошок серый. Выпарить из серной мази. Выпарить. То есть эта штука мне все-таки нужна, да? Походу. А это что такое? А, это какой-то измельчитель, что ли? Кувалда. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас спички. Инструменты не убирать. А здесь что у нас? Пила. Молоточек. И ничего интересного, да? Так, это что? А, это какая-то плавильня, что ли? Так, уголь. А, уголь надо измельчить, правильно? Что, нет? Может сюда? Сюда А куда его? В смысле? А что с углем делать? Ну Порошок Как сделать из угля порошок? Ну, типа, растолочь его, правильно, нет? А, во! О, кайф! У меня есть уголь, да? заебись а, уголь, сера и селитра, уголь, сера не, уголь я сделал значит надо только серу и селитру даже не знаю как сера и селитра то выглядит, знаю только то что она воняет Но ну, очевидно то что она взрывается. Боже тебе свет, алло, вот прям вот так вот. А у меня же есть чудо фонарик. Точно. Так, а это что? Доступ к следующим запасам возможно только с разрешения капитана лекарства, крепкий алкоголь. А, вот мне как раз таки э, медикаменты-то и нужны. Ну, судя по всему, просить разрешения мне больше не у кого. Сраные камни меня напрягают, если честно